Всем привет, привет, мои дорогие друзья! Давно мы с вами не виделись, за это время произошло очень много глобальных для нас событий. И мне, конечно же, хочется поделиться информацией с вами, что с нами произошло. Как вы поняли уже по видео, мы переехали, мы переехали. Как давно я хотела сказать эту фразу, и как многие из вас наверняка ее ждали, и теперь... Я вправе говорить, мы переехали на новое место жительства. Ну а теперь давайте по порядку. Вы все знаете, насколько было сложно снять жилье. И многим из вас очень надоело мое нытье, Писали, в общем, разделились на два лагеря. Кто-то писал, так вам и надо. Нечего переться в Мадрид. Хотя я не понимаю, при чем здесь Мадрид не могли что ли найти что-то попроще? Ну, уже приперлись, куда занесло, туда занесло. Отвечу так. Кто-то искренне поддерживал, кто-то затаился и был в ожидании, кто-то смотрит нас как сериал, когда же, когда же у них что-то разрулится, что-то решится в ту или иную сторону, останутся либо уедут. На самом деле, я сама свою жизнь иногда смотрю вот так вот абстрагирую со стороны. И мне иногда кажется, что моя жизнь – это сериал. К сожалению, я сижу сейчас, к сожалению, к счастью, не знаю, но я сама так хотела. Я хотела квартиру без мебели, и здесь, кстати, это пользуется спросом. Чаще всего квартиры сдают без мебели, поэтому пока мне приходится сидеть на полу, потому что у нас как детские кровати, но и наша кровать. Наш путь не был легким, сразу скажу, но, наверное, и не тяжелым. В плане поиска квартиры. Очень много от разных людей я слышала всевозможных интересных историй, которые с людьми происходили в Мадриде по снятию жилья. И у меня просто мурашки по телу от того, что люди рассказывали, насколько это все сложно, насколько это все проблематично. Как бы мы в Украине жили, у нас ситуация какова? Да? Ты приходишь, у тебя есть такая финансовая возможность, пожалуйста. Деньги показал, и все, квартира твоя, жилье твое. Нет никаких проблем в этом. А здесь ситуация другая немножко. Да? Здесь, ситуация, здесь настолько все перекручено, должен еще понравиться хозяин. Ты должен удовлетворить агентство и хозяина э, всеми бумажками, которые у тебя есть, ты должен здесь быть на законных основаниях. В общем, у тебя должно быть куча-куча плюсиков всяких разных, которых у нас, к сожалению, ну, как мы вновь только приехавшие сюда, прибывшие сюда, у нас, конечно, больше минусов, чем плюсов. Ребята, на самом деле никакого чуда не произошло. Вот мы, как ходили, смотрели квартиру, упирались в стену непонимания, так бы мы и продолжали дальше упираться, нас бы никто не слышал, нас бы никто не видел, пока, если бы не один случай. Я так вот недавно сидела, анализировала, и у меня такое вот ощущение, что ну, вообще с людьми все, что происходит в жизни, все не просто так. Да, у нас у каждого с рождения есть программа определенная, да, наша миссия, программа, которую мы должны выполнять, по которой мы идем. Поэтому, кому суждено, где оказаться, тот и оказывается согласно своей программе. Так вот, к чему я вообще все это веду? Когда мы сюда приехали за вот этот вот небольшой промежуток времени, который мы находимся здесь, у нас появилось столько знакомых, что мы даже не ожидали. Причем эти знакомства с людьми, которые здесь проживают много лет, кто-то здесь коренной испанец они как-то, ну вот сами по себе, вот мы мы не мы вообще были в каком-то таком затуманенном состоянии, нам, честно говоря, не, не до знакомств. Есть такое чувство, что все наши знакомства, вот здесь все наши друзья, знакомые, которые вот на протяжении вот этого времени завязались у нас, что все эти люди, они нас специально вот ждали для того, чтобы осуществить для нас какую-то очень важную кармическую миссию. И, в принципе, так и получилось, что на каждом этапе каждый человечек нам в чем-то помогал. Причем это не было так, что мы, ну, обычно по жизни, как я вам расскажу, да, как это бывает, обычно по жизни ты просишь помощи, да у тебя где-то что-то не получается, ты пытаешься идти напролом, там, да, в одну дверь стучишь не открываешь, идешь в другую дверь, ну пробуешь разные варианты, да, бьешься как рыба облет и в итоге ты разбиваешь пространство, в которое ты хочешь войти, да, и идешь дальше, дальше новые какие-то идут этапы в твоей жизни, то вот здесь у нас нет такого ощущения, что мы бились, как рыба облет и все двери были закрыты, нет вот само по себе люди протягивали тебе руку помощи, и каждый вносил какую-то определенную программу в нашу жизнь. Возвращаемся к волшебному случаю. Вот одна из наших знакомых знакомая, которая уже здесь, стала нашей знакомой, она живет здесь уже 10 лет. И, узнав о том, что мы ищем жилье, она сразу сказала: Ребята, этот вариант не прокатит. Вот так вот ходить, искать, надеяться на О, какое-то чудо ничего не получится. Я здесь 10 лет, я сама знаю, как это, что это, я прошла. И вот, кстати, она рассказывала больше всего таких самых стрёмных историй, когда она с ребенком на улице вынуждена была там 2-3 дня ночевать, под открытым небом и пофигу что у тебя ребенок ну вот так вот потому что ты только приехал у тебя нет друзей у тебя нет знания языка а все что я вот это перечисляю это все плюсики плюсики плюсики которые очень важны для испанцев которые сдают квартиру в аренду еще с нашими запросами высокими вы сами знаете что я рассказывала о том что мне хочется в новострой ребят это не из-за того что я вот такая вот фифа и мне прям вот знаете подавайте все новенькое нет ни в коем случае я росла в обычной простой семье где знала цену каждой копейки где было трудно с деньгами, я привыкшая вообще к любым условиям. Когда я начала заниматься регрессией, когда люди, которые меня окружали вот в этом деле, начали открывать во мне то, что я раньше считала, что это ну, у всех такое есть, я начала по-другому все это чувствовать, по-другому это все видеть. Я начала находить объяснения своим мыслям, своим видением, потому что раньше я жила и думала, что это так у всех, такие вот картинки идут, и все такое. Оказывается, нет. Когда я захожу в любое помещение, в любое, абсолютно, я четко ощущаю энергетику этого помещения. Я уже не говорю о том, какая энергетика в квартирах, в старых домах, ну не старых, а домах, которые, которым уже очень-очень много лет, в которых жило не одно поколение, или особенно когда там жили достаточно взрослые люди, да, с какими-то своими мыслями, страхами, историями от предыдущих хозяевов, все это остается, но никуда не исчезает, оно просто переходит на человека, который начинает там жить. Можно, конечно, каждую квартиру, каждый дом почистить энергетически, вычистить от всего того, что там мешает находиться, жить комфортной жизнью, спокойно спать. Но, как правило, тебе приходится чистить. Это, знаете, Начинаешь чистить одну квартиру, и начинает подтягиваться соседняя квартира, энергетика и всевозможные астральные сущности. В общем, это очень все проблематично. Поэтому мне, конечно, хотелось в идеале, чтобы это был новострой. Тем более я видела, что здесь много новостроев, поэтому мы поставили себе такую цель. И, кстати, дом, в котором мы... Жили в Украине, мы тоже, мы, мы жили столько всяких разных событий, с нами происходило, может быть, где-то частично не по нашей воле. И пока мы не очистили этот дом наш, он, он подвергался очистке в несколько этапов, это было достаточно сложно, энергетически сложно. И вот когда уже полностью он был очищен, поставлена защита, все, мы начали жить максимально комфортно, максимально на позитиве, без всяких вот как-то оно пошло все по-другому. Я не думаю, что я сейчас рассказываю какие-то удивительные вещи, что многие из вас понимают о чем речь и что я пытаюсь донести. Так, вернемся к нашей знакомой. Она говорит: рассчитывайте на меня. Я готова выступить в качестве поручителя И всей семьи, которые снимали здесь квартиры. Я вот списывалась, спрашивала, как вам удалось все-таки переехать на новое место жительства. И все в один голос, значит, у одной мамы здесь живет много лет, она выступила поручителем, вот семья переехала в квартиру, у другой подруга живет здесь тоже лет восемь она выступила поручителем и тоже поручитель это очень серьезный человек и я хочу сказать что нам просто повезло я считаю это большим везением что мы встретили такого человека который протянул нам руку помощи и сказал ребята все что от меня нужно берите Конечно, когда есть поручитель, то тебе открываются сразу же все двери. Сразу же все двери то есть без проблем. Ты можешь смотреть любую квартиру, на любую сумму в любом районе. Ну, все. Главное только в порядке очереди. В порядке очереди это имеется в виду вот как мы эту квартиру приходили смотреть. Я, кстати, ее не смотрела. Я уже настолько психанула на все это, и я настолько уже поняла, что сейчас. Не моя судьба решается, а решается судьба моих детей, потому что я смотрю, что все как-то подстраивается больше под их программу, а не под мою. Вот такое чувство, что мы уже как бы идем на поводу детей. Да, вот я не очень хотела в этом районе. Это, кстати, район школы. Мы все-таки остались в этом районе. С одной стороны, это очень удобно. Марк с Ренатом постоянно, мама, пожалуйста, смотрите в этом районе. Мы не хотим в другой район приезжать, мы хотим менять школу. Нам здесь все нравится. Здесь Здесь же так уютно, здесь так красиво, у нас смотри, сколько друзей, у нас такая классная школа, у нас такие добрые учителя. В общем, тысячу аргументов мы искали через сайт Идеалист, это испанский сайт по недвижимости. Стояла такая напоминалка, да, в любое время дня и ночи, Ой, нога уже болит, в любое время дня и ночи у меня всегда... Э, Пикал как автоответчик, но я ставила напоминалку, да, если выходило новое объявление в этом районе, то я его сразу должна была увидеть первой. Но на этот район объявление 15 по сдаче недвижимости, ну, вот как-то очень-очень мало, не знаю почему, может быть, не такой популярный этот район, или наоборот, он популярный, мне еще сложно сказать, но 15 квартир из этих 15 выбрать было просто. Нечего. Поэтому вот мы же искали в других районах. Очередное объявление, которое вот пикнуло. Мне, я смотрю, типа, классная квартира. Сережа тоже увидел. У него тоже это напоминалка у всех у нас. И еще спасибо одному человеку, которая здесь живет 4, по-моему, года. Она уже более или менее, ну, почти хорошо знает испанский. И она с нами ездила по квартирам Она разговаривала, она договаривалась по телефону о встрече, но ну, все это на испанском, не на ломаном нашем каком-то, что мы на каком-то этапе уже говорим: давайте там, WhatsApp, пишите смс, потому что мы реально половины не понимаем, а людей это отпугивает очень сильно. И вот она с нами провела несколько дней, когда мы с утра до вечера ездили, прям катались, смотрели все квартиры, подбирали. Она разговаривала со всеми, очень коммуникабельная девушка. Ай, Юль, спасибо тебе огромное, без тебя бы мы точно не справились, потому что это огромный такой вклад в то, что мы сейчас имеем. А до этого Марк начинает говорить, «Мама, ну не получается у вас, возьмите меня, пожалуйста, на просмотр квартиры, я точно вам найду квартиру хорошую, возьми меня, возьми меня». И вот на просмотр очередной квартиры Сережа берет Марка, он просился. Я говорю, я не поеду, и не хочу, потому что я вижу, что все равно под детей все как-то оно строится. Поэтому пусть дети тогда сами ищут. Ренат смотреть не захотел, он сказал, я буду гулять, вы сами едьте. Ну и что? Проходит время, приезжают и все. Приезжают, заходят, я смотрю уже по глазам, что-то уже что-то необычное. Глаза горят, и Сережа говорит, вот кого надо было с собой брать на просмотр. Это Марка. Марка говорит, все, мама, я нашел вам квартиру, она просто идеальная. Я говорю, ну расскажи, какая она. Она говорит, ну она классная. Я говорю, ну какая, ну я же не видела, она по фотографиям не особо понятна, все. Она говорит, мама, крутая, берем, все, переезжаем завтра. Ну, это ж Марка как ребенок, потому что здесь не все так просто. <как> Сережа говорит, да, реально классная квартира, недалеко от школы. Новострой, квартира большая, квартира светлая, квартира чистая, двухэтажная, первый этаж, второй. Общая площадь этой квартиры 95 квадратов, ну почти 100 квадратов, это, это круто, потому что обычно мы смотрели, ну все такое маленькое, и я сколько раз жаловалась, что здесь спальня на спальню не похожа, а больше похожа на кладовку, то есть обычную кладовку называют спальней, для меня это было удивительно. А Сережа мне начинает рассказывать говорит, Аня, но ну, тут спальня на спальню похожа, и кухня не узенькая нормально. Ну, за счет того, что это новострой, э, видимо, спроектировали так достаточно по-современному, но хотя мы смотрели новострой, и новострой строить с маленькими кухоньками, спальнями, где то там просто не развернешься. Сережа говорит, я еще в квартире понял, что все мне нравится, все круто. Я ей... агентству говорю, давайте оставлю задаток чтобы она уже с нами была зарезервировать как-то. Но здесь это вообще не катит. Агентство сказала, что в порядке очереди. Первый смотрите вы, и после вас у меня еще где-то человек пять. Если вы одни из самых первых после просмотра предоставляете, достаточно быстро предоставляете все документы, и все документы мы проверяем, и они все соответствуют нашим требованиям, то квартира ваша. Если какого-то документа хватать не будет, то она передается следующему Желающему ее приобрести Мы прямо ночью Все документы Все, Сережа, у нас уже были все копии ну все, все, все, что необходимо Все в электронном виде Мы все отправили ночью В 2 часа мы завершили отправку Всех документов, которые от нас требовали То есть теоретически Уже рано утром, да, придя в офис Агент уже все просмотрел и э, все время вот эта девочка Айюн, которая была с нами в качестве переводчика, она все время держала связь с этим агентом, все, все время была с ней на контроле, она звонила, там на следующее утро спрашивала, уточняла <coughs> да, о наличии, все ли документы, там пришли, посмотрите, там все выслали, в общем, постоянно держала на контроле, это тоже немаловажно, где-то 3-4 не даже меньше, по-моему, пять дней ушло на проверку всех документов, не знаю, что они там проверяли, либо просто они там чисто визуально посмотрели, либо, может, какие-то куда-то запросы делали, без понятия, но в итоге пришло, пришел нам ответ, что... Все документы в порядке, и мы можем подписывать договор. Это было, конечно, невероятное счастье. Но это было такое странное состояние, что у нас особой радости не было. Мы понимали, что что-то происходит, то, что должно было произойти, но вот такого, что прям вау, там прыгать от радости нет. Квартира без мебели, но в квартире здесь как? Здесь когда строят дома, застройщик, как правило, всегда сдает Квартиру со встроенными шкафами. Встроенные шкафы наличие здесь достаточно прибольшое. Их очень много встроенных шкафов. Есть, конечно, нюансики небольшие. Я вам потом о них расскажу. Кухня есть, есть духовка, есть варочная панель, есть холодильник. Это тоже немаловажно, потому что не все застройщики сдают квартиру с холодильником. Так, что там у меня там ребенок плачется, так все нормально там Сережа с ним. У нас есть на кухне посудомоечная машина. Это я уже считаю таким прям подарком бонусом. У нас есть стиральная машина с вертикальной, правда, загрузкой. Я не знаю, мы еще никогда такую не пробовали, но попробуем, посмотрим. Она немножко меньше, я так понимаю. Вер... Башинка с вертикальной загрузкой, меньше бак. Мы рады всему, все, что у нас есть. Есть умывальник, унитаз, душевая кабина. Потом такие, как вот крючки под полотенце в каждом санузле. В каждом санузле, потому что еще в качестве бонуса у нас в этой квартире три санузла. Ребята, это подарок. Это просто мне, как маме троих детей, четверых мужчин в доме, для меня это подарок, у меня будет свой санузел, но у меня и Сережа, у нас, кстати, наш санузел хозяйский, с хозяйской спальни он самый большой, есть большая ванная, и, ну, вот он по размерам, я не знаю, наверное, квадратов 7-8, может быть, ну, вот такие санузлы, мы в предыдущих просмотрах квартиры смотрели, нам говорили, что это спальня, которая, вот я говорила, похожа на кладовку. Вот Большой санузел, потом есть гостевой санузел и есть санузел для детей. Это невероятно удобно. Я в Инстаграме показывала, немножко рассказывала. Многие написали, что вы задолбаетесь-то все убирать, мыть. Ну, понятно, в этом сложности определенные есть, но без этого никуда. Все, мебели больше нет никакой. Сейчас я нахожусь в комнате Яна. А, да, у нас, кстати, второй этаж это мансардный этаж. У нас есть кое-какие сомнения по поводу этого этажа. Сейчас объясню, почему чаще всего вот эти вот скотные крыши где-то могут протекать. Но ну, это на практике так. Ну, посмотрим. Должен пойти дождик, мы должны все проверить и посмотреть. Надеюсь, что не будет сюрпризов. Но ну, а если будет, ну что ж, будем. Будем их как-то устранять. Мы когда подписывали договор, в договоре было указано вот такие пункты, которые мне запомнили, сейчас с вами ими поделюсь. Значит, первое, что нельзя проживать здесь с животными. Ни собак, ни кошек не должно быть. Это для меня просто удивительно, потому что здесь столько собак в каждой семье, ну почти в каждой второй семье по две-три собаки. Это собаки не маленькие, вот такие вот малыши, которых можно там в кровать к себе положить или в сумочку засунуть. Нет, это есть такие красавцы-медведи, прям что ты думаешь, боже мой, как вот такая собака, и еще их две-три могут жить в квартире, там столько явно шерсти, то здесь проживание с животными запрещено. Но я считаю, что это плюс. Следующее. Так как это новострой, мы подписывали договор с... с застройщиком. И мы вправе, если мы захотим, претендовать на покупку этой квартиры. То есть мы первые в очереди на покупку, если мы захотим. То есть кто-то прийти вот так купить без нашего согласия не может. То есть если мы захотим купить, то мы самые первые в очереди. Но купить, наверное, мы не захотим, хотя кто его знает. Мне кажется, она дорогая, если вот так... Оценивать со стороны, квартира в продаже стоит 290 тысяч, указано в евро, в договоре она указана. Немножко, наверное, дороговато цена для этой квартиры. Теперь по мебели. Значит, мы на радостях, как только подписали договор, мы побежали в магазин заказали стол кухонный, заказали стулья, заказали все это через интернет, ну и с радостью понимаем, что вот оно в ближайшие там несколько дней, все придет, у нас будет стол, стул. Э Кровати мы закажем. Честно говоря, у нас были планы наполеоновские, мы ходили по Икее, вы все видели, да, мы заранее ходили, смотрели, мы очень много чего приобрели, вот посуда у меня практически вся была приобретена, прям еще до того, как мы нашли эту квартиру. И честно говоря, мы рассчитывали на кредит, на кредит в Икее, потому что Икея с большим удовольствием раздает кредиты. Так как мы очень много потратились на агентские сборы, плюс первый платеж нужно было заплатить, и за последний месяц мы должны были заплатить. Ну, достаточно большая сумма ушла во время подписания договора. Вот. И до этого мы же там покупали все постельное, да, ну, тут такое вот... Для себя, для детей, одеял, подушки, вилки, ложки, поварежки, кастрюли. Но оно все так по чуть-чуть, но набегает приличная сумма. Вот, и мышь такие Серёжи, все крутые, Думаю, пойдем попросим кредит. В итоге нам отказали в кредите. Сказали, ребята, идите вы подальше. Но на самом деле нет, они так не отвечают. Они очень нам сопереживали, говорили, боже, мы не знаем, чем вам помочь. Мы понимаем, что вам нужна, нужен этот кредит, но что же мы можем сделать. В общем, отказали они нам, ссылаясь на то, что мы должны, мы должны полтора года официально здесь проработать и показать этот контракт на работу полуторагодичный. Извините, мы такое предоставить не можем. Так прям они вообще, вот, знаете, ну нет, чтобы сказали, и все, как отрезало. Нет, они, ой, нам так неудобно, что мы не можем вам помочь. А может быть, вы попробуете перевестись в другой банк, потому что они кредитуют э, через один банк, а у нас счета в другом банке. Они говорят, через этот банк мы точно не можем выдать. Ой, ну может, мы что-то подумаем, что... Ну, короче, в итоге, в итоге мы без... Э, Кредита, я понимаю, что спать нам не на чем. Ну, у нас был план Б. На самый крайний случай это надувные матрасы. Думаем, ну, там месяц-два поспим и в течение месяца там подзаработаем денежку и приобретем. Тем более у нас с Сережей был такой опыт. Мы, когда только поженились, мы спали на матрасе. Ничего страшного. А потом папа узнал Сережину говорит, ребята, вы что? И купил нам офигенный матрас. Мы на нем проспали 10 лет. Это был самый-самый удобный матрас. Спасибо Сережному Папе Маме, которые сделали нам такой подарок. Мы еще посмотрели, матрасы стоят где-то по 10-15 евро. 10 евро это одна спальня, как детям идеально бы подошел. И двух спальня, там 15-20 евро. Ну, почему бы и нет? И мы пошли в один магазин, один был в наличии двойной, мы его купили, а другие надо было дет детские заказывать. Но ну, сейчас не сезон, поэтому через интернет-магазин только. Все, мы как-то уже с этим смирились. Честно сказать, не хотелось бы так чудить с детками. да. Одно дело, когда взрослые на матрасах спят, но в таких условиях, да, спартанских, а другое дело, когда у тебя трое детей. Ну, думаю, ладно, я себе уже тысячу там аргументов плюсиков придумывала думаю ничего в этом такого нет вот и тут мы разговариваем с серьезными родителями по телефону рассказываем всю историю там делимся и папа говорит блин вы что с ума сошли с детьми на матрасы говорит я этого не допущу так все чтобы мои внуки там чтобы мои внуки спали на полу и Папа такой говорит, значит, моя миссия такая – обеспечивать вас матрасами. И мама с папой высылают нам денежку, говорят, идите, покупайте себе кровать, матрасы и детям. Ну, как-то так уже смешно действительно складывается в жизни, да, что нас папа с мамой вручают реально матрасами. И причем вот мы когда вот этот матрас, который папа нам подарил, когда мы с Сережей заселились, но только поженились, это был самый удобный матрас. Потом он уже со временем нужно было менять. Мы купили другой, как нам казалось, тоже очень офигенный, но другой там марки, там со всякими прослойками, э, невероятно крутыми, как нам рассказывали. Мы сами покупали, и нам настолько было неудобно, некомфортно на нем спать. И вот сейчас мы заказали в Икее матрасы, кровати. Вот мы уже 5-6 дней, дней на них спим. Очень удобно, очень. Вот видно, у папы рука заточена на качественные матрасы, на то, чтобы нас обеспечить матрасы. Поэтому, папа, с мамой спасибо вам огромное. Тысячу поцелуйчиков от меня лично, от Сережек. Ну, конечно, от внуков. Дети знают, что это ваш подарок, поэтому спасибо вам огромное. Но вот есть, к сожалению, один большой минус касающийся стола кухонного. Мы его заказали еще две недели назад. И он до сих пор не приехал. В общем, это достаточно известный магазин, но у них тысяча отговоров, То у них стульев не было, потом стулья появились. Не в том количестве, в котором нам нужно, то они должны были доставить этот стул, но что то не получилось. В итоге пошла уже вторая неделя, и мы, мы кушаем на полу. Ну, <с share> очень неудобно кушать на полу. Был вариант купить, Сережа предложила, давай пойдем в спортивный магазин и купим раскладной столик, потом будем на пикник ездить, брать его. Ну, какой пикник, мы сюда не будем, я думаю, этим столиком пользоваться, тем более нам его хранить негде, в общем, я не захотела лишний, там, сколько, 50-80 евро тратить. Уже сидим в позе лотоса, содержим эти тарелки, кушаем пока так. Всех люблю, целую, до скорой встречи, пока-пока, скоро увидимся.